Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает бороздить бескрайние просторы здешнего океана в игрушечке Sea of Thief, друзья, или Море э, воров. И в сегодняшнем видео я спешу поделиться с вами интересной информацией только лишь для новичков. Поэтому, если ты уже прожженный морской волк, то закрывай смело это видео и продолжай дальше смотреть. Интересный тебе контент. А данная информация же касается только, ребятки, лишь новичков, не иначе. Поэтому спасибо большое за понимание. Мы продолжаем. Только лишь вошедший новичок сразу же задается таким вопросом. Что же делать в этой игрушечке? С чего начать? И как дальше а, вообще а, воротить здесь делишки? Расскажу поподробнее. На самом деле, здесь. Здесь существует множество фракций Одна из которых называется Златодежцы, да, у них вот такой вот шатер На всех островах Он вот с таким вот ключиком и я, конечно же, рекомендую всем новичкам начинать именно с этих а, парней. Ведь у них достаточно легкие задания, которые не требуют особых усилий по поиску тех или иных сокровищ, которые будут нам давать златодержцы. Если честно, ребят, я и сам хочу рассказать вам про этих парней более детально, более подробно, но, скорее всего, в следующих видосиках, если вам а, больше всего а, зайдет. То есть весь лор по златодержцам могу сделать отдельным видосом, но не сейчас, да, в следующий. Следующий раз. А пока, ребятки, перейдем а, к сути. Ну, для того, чтобы взаимодействовать с этими парнями, нам необходимо просто напросто подойти сюда, к этому типу и поговорить с ним, конечно же. Ну что ж, посмотрим предложение золотодержцев, что они нам сегодня а, предложат. Да, у меня немножко прокачаны здесь, читай, ранг, и поэтому у нас задания более а, сложные. Давайте направимся в одно из них, я вам продемонстрирую, а, какие же задания, какие же примерно задания дают нам а, фракция золотодержцев. Покупаем вот этот вот этот вот свиточек у них центральный Да, за 100 а, монет у вас стоимость Может быть гораздо меньше, а может быть Гораздо больше, и отправляемся В путешествие а, Если кто вдруг не знал, то все с вашим заданием Можно посмотреть, нажав на клавишу а, Тап, в во вкладочке задания и вот здесь будут путешествия И история, но нас интересует Путешествие, то задание, которое мы только что Взяли, отображается вот здесь вот И оно, видите, у нас а, Под определенным значочком Ну и после того, когда мы взяли задание, у нас нашего замечательного золотодержца, нам остается, конечно же, идти на свой а, корабль. Он обычно у вас будет стоять в ближайшей пристани, да, на, на том месте, где вы, собственно говоря, и а, появитесь. Если же, конечно же, какие-нибудь недруги не подплывут и не потопят ваш корабль, то тогда будет все а, в порядочке. А такое, ребятки, тоже бывает. Поэтому будьте готовы к любым вот таким вот нехорошим обстоятельствам. В этой игрушечке это нормально, особенно когда вы путешествуете в соло, ну или же с друзьями, неважно. Так, ну а мы, ребят, продолжаем. Так, давайте, ребят, для того, чтобы активировать ваше первое задание, а, вам необходимо в первую очередь найти на вашем вот корабле, на вашем шлюпе, либо же на галеоне, либо на чем вы там будете играть. Вот такой вот а, стол капитана. И парал, парал предложить сюда а, задание. Заходим в путешествие и вот таким вот образом происходит а, у нас, значит, размещение задания на нашем а, столе. Для того, чтобы это задание активировать, необходимо, чтобы, если вы, Например, играете один, проголосовать задание а, единожды. Если же вас играет несколько человек, то проголосовать должны все обязательно за это задание, чтобы ваша группа начала а, пути а, шествия. Вроде бы так оно и а, работает. Ну что ж, у нас, ребятки, новое задание, и давайте посмотрим, куда нас поведет новое приключение. Ну а для этого достаточно нажать на Q, нажать на задание, и вот у нас, ребятки, есть одно а, задание. А у нас, ребятки, в принципе, такое задание особенное, да, не, это не карта, а нам нужно просто-напросто следуя вот этим вот указаниям на вот этой блестовочке искать то, что от нас зарил, а, за зарыл остров Верный а, Старик. Ну что ж, давайте, ребятки, посмотрим, где этот остров находится на нашей глобальной карте. Да, для этого нужно зайти вот сюда, к другому столу карты и ищем, ребятки, остров Верный а, Старик. Да, ребят, вот этот остров у нас находится здесь. Я так понимаю, нам придется сейчас его а, поизучать, потому что остров не маленький и реально придется попыхтеть, чтобы это задание а, выполнить. Наш путь Лежит, ребятки, на э, восток. Едем прямо на восток. Так, мы, а, якорь я уже снял. Опускаем паруса и погнали. Сейчас приедем, там, друзья, мы и продолжим. Итак, вот он наш остров. Остров верный э, старикан, на котором мы сейчас и развернем поиски по заданию из от золотодержцев. На начальном этапе клады ищутся по картам, насколько я знаю. Чем выше мы становимся по рангу, тем вот эти самые задания с картами почему-то их стало гораздо меньше. У нас нет конкретных точек, нам нужно их искать, друзья, по специальным каким-то сообщениям в наших письмах. Так, ну что ж, давайте уже швартуемся здесь потихонечку с этой вот стороны. Я решил пришвартоваться, здесь у нас есть подходик, здесь у нас есть вот такой вот пляжик. Да, все, поднимаем по максимуму наш парус. На якорь я не ставлю, потому что в случае чего для экстренного отступления мы, конечно же, оставим просто э, наше судно так, без якоря. И давайте уже высадимся и посмотрим, что же нас там ждет на этом острове. Раз! Не получилось у меня выпрыгнуть как следует. Ой, тут так мелко. Да, ребят, тут, тут, тут очень мелко. Так, ну что ж, друзья, открываем нашу карту от златодержцев. И вуаля, как только мы прибываем на остров, который указан у нас в нашем вот в этом извещении, да, в сообщении, которое мы даем по... Которое нам дают по заданию, а, у нас сразу же открывается нижний пункт. Да, до этого, если вы помните, у меня был замазан нижний пункт. И теперь нам предлагают на юго-юго-восток от сплетенных друг с другом деревьев. Мне предлагают найти, значит, сплетенные с друг с другом деревья. Да, ребятки, обращайте внимание на ключевые вот эти вот моменты. В данном же случае ключевой момент это сплетенный друг друг с другом а, деревья. Надо нам сейчас их а, найти. Сейчас, ребят, найдем эти самые деревья и продолжим, конечно же. Ну, естественно, в процессе отбиваться будем от скелетиков, которые будут нам умешать ой, ой ой вот этот ты, парни, кроме как вот так вот, ты точно не избавишься, дорогой мой зритель, поэтому будь, пожалуйста, а, внимателен, когда на тебя идут вот эти вот парни а, с бочками, потому что один выстрел такой бочки, точнее, один разрыв этой бочки с тобой а, равносилен твоей а, смертью. Будь, пожалуйста, осторожен. Так, сейчас, ребят, найдем Деревья и продолжим, конечно же Смотри, зритель, пожалуйста, до конца Дальше будет только интересней Так, ну вот, вариант номер один Нашел я, значит, сплетенные друг с другом деревья Ну, по-другому, ребятки, тут понять невозможно Да, ну вот, два дерева, да, тут, я, я понимаю, еще такой горшочек Специально символизирующий о том, чтобы их можно было а, найти даже а, ночью И давайте посмотрим еще разочек в наше, так сказать, а, письмецо Что у нас тут пишет. А, нашли мы, допустим, деревья, да, вот эти вот сплетенные И смотрим дальше Нам нужно, ребятки Пойти на юго-юго-восток От сплетенных друг с другом деревьев Ты шагай, яму поглубже в земле раскопай Секреты древние узнай Пройди 8 шагов на юго-юго-восток Как, ребятки, эти самые шаги считать? Давайте с вами посмотрим Открываем наш компас, точнее, берем наш компас И ищем юга юго восток Вот это у нас, значит, юг Дальше идет еще, ребятки, юг юга юго восток То есть это ближе к югу, получается, да? Или наоборот, нет. Юго-юго-восток, это получается вот сюда и 8 шагов, ребятки, нам нужно пройти. Поехали. Так, берем компас, значит, поближе и поехали, ребят, считать шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если я не ошибся, друзья, все у нас должно совпадать. Опачки, с первого раза ни хрена себе. Так, скелетики, подождите, я сейчас свой, значит, грузик заберу, и я вас, конечно же, покину. Не буду я слишком долго вам тут докучать. ой ой, -ой сабли еще вышел. Он, наверное, будет недоволен, друзья. Они оба недовольны. Они начинают меня потихонечку разматывать, но у них-то ничего не выйдет, потому что бравый капитан Скрэч не приемлет такого к себе отношения. Мы, конечно же, всех здесь уничтожили, и давайте продолжим дальше выкапывать наше а, сокровище. Ну, это типично и сундучок, ребятки, от в который вмещает в себе три предмета и плюс золото. Давайте, конечно же, здесь прям его и откроем. Так что у нас внутри. Ой-ой-ой-ой, у нас тут золотишко немножечко. Да, ребятки, вот такая награда ожидает каждого златодержца, который отправится а, в путешествие от этой а, фракции. Ну и в дальнейшем, что нам, ребятки, потребуется, это, конечно же, разобраться, во-первых, со всеми недругами, которые так и будут появляться, и нам докучать. Да, блин, да что ж такое? Еще и типок с бочечки, ребятки, носите с собой как какой-нибудь ствол обязательно, чтобы этих типов не попал, не понял я. Чтобы вот этих типов, ребятки, уничтожать. Потому что они могут очень сильно вам испортить все путешествие. Так, отличненько, ребятки. Забираем наш сундучок и идем на корабль. И давайте я вам сейчас продемонстрирую, куда его нужно отвозить. Вон она, вон она моя посудина стоит. Не тронутая никем, абсолютно никем. И это очень хорошо. Это значит нам сегодня а, везет пока что. Маленький совет, друзья, начинающие мореходы и мореплаватели. Для того, чтобы вам не корячить каждый сундук на ваш корабль. И если у вас нет какой-нибудь лодочки, оставляйте, пожалуйста, прямо вот здесь их на берегу, да, и идите сами плывите, точнее, к своему а, кораблю. Можно с помощью вот этой сабельки быстренько переместиться, да, если кто вдруг не знал, вот таким вот образом. Да что ж такое, облажался, да, тут просто отмель, поэтому не получилось у меня проплыть. Короче, ребятки, залазьте на свой корабль, вы а, без сундука к нему подойдете гораздо быстрее, чем с ним. И с помощью гарпуна, ребятки, учитесь раб работать, орудовать гарпу, но вы вот таким вот образом легко и просто Затягиваете этот сундучок на свой а, Борт, ну что ж, друзья Осталось только проложить курс нам обратно Куда же мы повезем сдавать-то сейчас Наш с вами а, Наш с вами награбленный а, груз А сдавать мы, ребятки, наверное, повезем на форт Стальной а, зуб, он находится Немножечко а, южнее Напоминаю, ребятки, что, при, что вот эти резиденты От фракций а, Именно злотодержцев есть у нас практически На каждом форт а, посте Поэтому следует это дело а, учитывать, да. Похоже, мы сейчас несем здесь местный причал. Нет, друзья, да, черт возьми, я так и знал Так и знал, что так и будет Но это своеобразные, ребятки, тормоза у нас сработали Зато мы, смотрите, как четненько с вами развернулись а, Якорь сейчас сбрасываем по-быстренькому И уаля, мы встали Нужным боком, нам будет очень легко Перетаскивать товар на наш С вами а, островочек Конечно же, так, ну что ж, а, давайте возьмем Уже, так, сначала, ребят не, не забывайте, что надо сначала, после того, как вы Куда-нибудь обо что-нибудь ударились, заделывать, пожалуйста Дырки вовремя, иначе Когда вы придете, из... когда вы значит будете сдавать, а ваше судно может потонуть к чертям собачьим, поэтому всегда выплескивайте водичку из трюмов и, собственно говоря, заделывайте а, дыры. Так, ну что, где наш самый главный сундучок сегодняшнего видосика? Вот он, ребятки, наш с вами сундучок. Можно его уже доставлять а, куда нужно. Да, помните того самого золотодержца, у которого мы взяли этот заказ? Вот сейчас к нему мы и направимся, конечно же. Да-да-да. Здорово, горации. Да, я вот тут тебе принес немножечко золотишко. Давай мы уже с тобой как говорится, исполним обещанное. Я тебе значит сокровища, а ты мне что обещал за эти с вас сокровища? Конечно же отсыпать золотишко. Просто, ребят, подходите вот таким вот образом и на буковку F сдаете все награбленное, все то, что вы собрали в ваших а, путешествиях. За это вы получаете, конечно же, денежки и славу. И вот в этом, ребятки, практически весь смысл этой игрушечки. привозить значит, драгоценности, зарабатывать за это репутацию, зарабатывать за это денежки и на, это, и на эти денежки покупать уже какие-то косметические штуковины. Этот ящик, ребят, тоже можно, кстати говоря, отдать. И вот этот ящик, да, для сокровищ, он называется сундук с сокровищами, можно отдавать практически любому, любому абсолютно представителю любой а, фракции. Мы же отдадим этот сундук тоже нашему золотодежду. Да, забирай и посмотрим сразу, сколько нам дают за этот сундук. 374 а, монетки мы за это получили. А, ребят, можно увеличить свои доходы с привезенного товара, если вы вступите в эту же самую фракцию эмиссаром а, Кстати говоря, видео по эмиссарам У меня есть на канале Я уже снимал его И если кому интересно, как стать эмиссаром То или иной фракции То, пожалуйста, переходите по соответствующее видео В моем плейлисте а, По данной игрушечке Там, ребятки, все очень подробно и интересно а, рассказывают Ну, а мы, ребят, пожалуй, заканчиваем Надеюсь, я сегодня максимально подробно Вам все а, рассказал Максимально подробно вам объяснил Как же все-таки взаимодействовать с фракциями И с чего начинать Начинать на вичку. Надеюсь, информация оказалась вам полезной. А что еще бы вы хотели увидеть на моем канале по этой игрушечке? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, оставлять какие-то советики. Братишка Scratch все комментарии читает и абсолютно все комментарии старается отвечает, Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Еще обязательно увидимся. Продолжение следует!